Всем привет, сегодня я сражусь с самим Сайрен Хэда, или просто сиреноголовым, надеюсь у меня получится, и кстати я взял бомж, но ну, он стоит прямо за мной. А если вкратце, друзья, всем привет, с вами снова Яльмир, и сегодня, короче, я скачал мод на Сайрен Хэда. короче, пофиг, друзья, ну что ж, начинаем, смотрите, я уже, короче... Нахожусь в хвойном хой лесу, друзья. Ну что ж, давайте начинать. Что ж, друзья, посмотрим, что же у нас в вещи. Так, два яблока сразу заберем, друзья. Нам тут еда очень сильно пригодится. Два кардафана и топор-кирка, друзья. Так, должно хватать. По крайней мере, на верстак, друзья. Так, верстак готов. Так, теперь же друзья. Короче, мы попробуем, друзья, сразиться с этим своим фадом. Надеюсь, у меня получится. Да. Э -э Добываем камень, друзья, немножко. Здесь сразу же, наверное, сделаем каменный меч. Или, друзья, сперва добудем, короче, железу. Как вы думаете? Пишите об этом в комментариях. Прямо сейчас. О, чики бомбуни. О, по рычке Привет! Умри! Стоп. А, блядь! Все, друзья, убьём, так. Серьёзно. Серьёзно. Он уже тоже убит, друзья. Так. Давайте-ка этот, короче, найдем какую-нибудь чахту. Короче, друзья, ночью будет здесь капец жутко. Будет везде дымить и... Сам Сайлен хоть может появиться, друзья. Так. Блин, сначала, вот, друзья, у меня надо немножечко, друзья, булыжника. Блин, вообще, зачем я сломал верстак, друзья, я не понимаю. Так. Ну, ставим верстак, открываем просто так и скрафтиваем вещь, друзья. А, вот теперь нам верстак не понадобится, друзья. Я хочу набрать много мисков. Сейчас, друзья, мне в реальном жизни это становится жестковато. Так, ну-ка, свинюшка, иди сюда. Так, Ой, блин. Так. И еще одна. Ух. Друзья, капец, нам повезло. Тут есть каньон. Так, давайте туда немножко... А, точнее, аккуратненько спустимся, друзья. Опа. Немножко подлагнула, друзья, но это... Ничего. Так, и посмотрим, друзья, что на, нам выпадет из Саймфеда. Ну, в, короче, кстати, в сайте скачивания там ничего не, не было написано, чтобы что-то от него выпало. Так, я сюда упал ради железа, друзья. Так, давай это железо. Ай, зачем-то я добываю Деревянный кинцев. Где кто-то появился, походу, Сайрон Какой-то демон, друзья. Надеюсь, он нас не убьет Где он? Пока что, друзья, не видно его. Давайте быстренько, быстренько, друзья. Так. Хоп. Хоп. Хоп. И хоп, друзья, так. Быстро-быстро надо делать друзья. О, смотри, друзья. Уже начинает темнеть, а демон какой-то вот у нас все еще есть. Так, скрафтим наш быстренько. Печку, друзья. Блин, у меня нету угля на плаве. Там еще видят эти всякие там мобы из самого Майнкрафта, друзья. Что за фигня? Как мне выжить тут? Там ходят коровы. Хотя бы на меч, друзья, хотя бы на меч. Как-нибудь отбиваться от него. Если честно, друзья, я очень... А, мне очень сильно стрёмно. Но пока что, друзья, Сайвернхад сам не появился. Короче, какой-то демон... Это просто какой-то дым там появился. Блин, друзья, наступила ночь. Что мне делать? А давайте... Что? Друзья, давайте применим нашу... Магию монтажа. Хопа, друзья, и сразу же наступил день. Хорошо, так, теперь надо, друзья, как-то нам выбраться из этой шахты. Точнее, из каньона. Ай, друзья, тут ходит ведьма. А -а -а. Бежим. Да, друзья, вот я же сказал, дым ходит. Смотрите, вот она. Только что тут, друзья. И исчез. Что тут очень тихо, друзья. <связывая> интересно, когда сам Сайм появится, друзья, мне интересно. Надо, наверное, все-таки, друзья, ночью его найти. Все же, друзья, он монстр какой-то который появился на Чернобыле Такем вот Пока что не железным мешом друзья потому что железный меч нам понадобится в сражении кто друзья с красов тебе короче одну по ножу и что-то нам самих, под друзья не попадается сейчас все друзья давайте немножко я тут Короче, съем картофельку. А, кстати, я не голодный. Ну пофиг сделай как директор, друзья. Надеюсь, вы смотрите ютубера директора. О, друзья, смотрите, я тут блуждал, блуждал. Короче, запись не сохранился, друзья. Тут вот этот дым появился, капец. Я уже э, об этом все. О, их исчез, друзья. Короче, об этом я уже рассказал, но придется еще раз рассказать. Короче, этот дым какой-то демон. Ну, уже сказал в начале ролика А все еще, друзья это, э, сайр... Сам Сайрон Хэт Не появляется Что за фигня Надо хорошенько, походу, поискать, друзья а, блин, главное не упасть Вот еще есть ягоды Давайте их все уберем Ай, почему бы и нет Ну-ка, и А, всё. Опа Лишь бы не посмотреть на его глаза, друзья. А где сам Сайрен друзья, не появляется. Он же появляется обычно в хвойном лесу. Так. О, друзья, вот этот дым опять. А что это за дым, друзья? Я не понимаю. В чем его прикол? Почему-то вода странно отображается. Что за фигня, друзья? Походу на этом месте Должно появиться Сайрен Хэд сам Но он не появляется, друзья Как же стрёмно, друзья Надо включить эпичную музыку Или, короче, страшную музыку, друзья Капец, где же сам Сайрен Хэд, друзья? Друзья, облака, походу, идёт за мной Ай! Друзья, испугался, блин, капец Где зомби, блядь Блин, походу... Нашел лагать, походу, появляется, друзья меня, походу, появляется папа. нет Все-таки я их смог сомнить Где сам Сайренхэд, друзья? Если Сайренхэд появится, то должны появиться и звук его Оставлю на паузу Что слышал? Походу он, друзья, заспавнился, капец Давайте, не знаю, поищем его Вот тот дым, друзья, давайте пойдем туда Друзья, мне очень сильно стремно, я его уже слышал Капец Друзья, вот он Смотрите, он идет ко мне Видите, друзья, вот он Вантаже, антаже, друзья, я его немножко приближу Вот оно, друзья, идет сюда Ааа, стрёмно, друзья Нет, я не хочу туда Бежать, бежать, бежать, друзья А, нет Я не хочу туда идти, друзья, вообще стрёмно Капец друзья Блин, капец, друзья, выдели его с айрных А где же его звуки, друзья, я только что его слышал где же он, друзья? О, друзья, он уже пришел! Нет, друзья! А -а -а! О, о, о, о, о, о. Походу убежал, друзья. Нет, вон он! Идет, идет, идет, друзья! Нет! Нет, не хочу умирать, друзья! Блин, Minecraft лагает. Да не хочу, друзья, я умирать. Фу, фу, фу. Надо бежать, друзья, надо бежать. Нафиг этого сайринга друзья. Нет, друзья, походу он поднимается. Суйки. А -а -а. Где он? Вот она, друзья. Блин, идет ко мне, друзья. Походу я сейчас ссадюсь. Друзья, какие бои. а, -а, -а. Нет, нет, нет, друзья а! А! Он поднял меня на двой руке, друзья Капец, похищает. Он меня травил Нет Капец, друзья, он меня убьет! Да, вот эта сирена, друзья Очень стрёмная сирена, друзья Фух Фух, друзья, как же я боюсь Где он? Я хочу немножко его увидеть, друзья. На сайте написано, что у него 80 тысяч от сердца. Похоже, он нереально будет видеть. Где же он, друзья? Я не понял, а где он был? он там не понял. походу вот это он Звуки прекратились Сейчас я, друзья, его немножко продамажу Если найду, конечно Его звуки, друзья, пропали Фух, друзья, как же было стрёмно, капец Надеюсь, за это, друзья, вы поставите лайк Пожалуйста, поставьте лайк, друзья Фу, друзья, надо найти теперь его Капешка, как же странно, друзья Друзья, вот он Походу он умирает, или что? Дальше я подниму, друзья, я, я его, уб... Походу... давай, нет, друзья, его, ему нельзя ударить, а зачем эти команды пишут, пишутся, друзья, я не понимаю, нет, он не меня с руки убил, друзья. Короче, я вот друзья, буду заканчивать. Так вот, друзья, получился вот такой вот страшный ролик, надеюсь, вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал. Короче, если тут наберется хоть короче, сколько? 60 просмотров, друзья, вот он идет, смотрите. Сзади меня, капец. он там, где-то. Он походу исчез, друзья. Короче, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки. А кто э, перешел на мой канал впервые, то, пожалуйста, вот. Это легко, друзья, друг. Или кто-то там, девочка. Пожалуйста, подпишись на канал и все. Это проще простого, мне ты сделаешь би, а, безумно приятную вещь, а для себя увидишь хороший контент. Ну что ж, всем пока, друзья.